Здравствуйте, это пятый урок, и сегодня мы будем использовать более сильное погружение. Конечно, хочется верить, что у вас все получилось, но исключать того, что вам осталось что-то непонятным, тоже не хочется. Поэтому начнем с самого начала и будем разбирать все слова, которые мы с вами учили. Так как мы живем в разных условиях и метод для каждого свой, если вас направить в сторону вашего метода, то можно это назвать универсальным методом. А еще этот метод улучшает укрепляет память. Начнем с самого начала. Вы можете представить то место, где вы живете. Представить, закрыв глаза. Если это дом, вы можете встать у входа вашего дома, открывать и закрывать дверь вашего дома. Если у вас получилось, то можно приступить дальше. В крайнем случае, можете изучить этот процесс, пока не сможете представить. Теперь, если вы смогли представить свой дом, как открывается и закрывается дверь, попробуйте представить в вашем доме людей, которые что-то делают. На кухне попробуйте что-нибудь сделать. Попробуйте включить кран и помыть руки. Если у вас получилось, то отлично. Попробуйте представить, как вы ходите по дому. Включите телевизор или любую другую технику. Попробуйте включить или выключить свет. Если у вас все получилось, то поздравляю, значит, этот метод вам подходит. Вы сможете им пользоваться. Когда вы выходили по дому, вы были погружены в более серьезный гипноз, чем просто правильный образ и порядок слов. Теперь вы можете выдохнуть, и подготовка к нашему трансу закончена. Теперь забудьте то, что представляли. Теперь представьте, что стоите перед своей входной дверью. Откройте входную дверь вашего дома и представьте, что из вашего дома выходит президент Символ. Попрощаться с ним не забудьте. Все-таки президент Символ. Дальше войдите в свой дом. И оденьтесь в домашнюю одежду. Но у вас половина вещей пропала. Рядом стоит с вашими вещами и одет в ваши вещи ученик. Он говорит вам: Мне учитель сказал стоять, а в руках этого ученика указка сломана на две части. Если я не буду стоять, меня учитель настругает. Простите, я залез в ваш дом. Вы с этим попытались смириться и пошли дальше. В ванной комнате вы обнаружили, что у вас украли мыло и другие вещи. Вы ни, ничего не поняли, но пошли смотреть по вашему дому. Не украли еще что-то. И под вашей кровати вы нашли вора ваших вещей. Вы присмотрелись и поняли. Это работник магазина. Он, похоже, любит воровать. Вы забираете все, что он у вас украл, и выгоняете из дома. Когда возвращаетесь, вы видите, что в вашей прихожей девушка посматривала стенд. Вы говорите, она стенд читает и его понимает, и на вас девушка обращает внимание. Вы у нее спрашиваете, «Вы что в моем доме делаете?» И она отвечает, «Читаю стенд. Почему в моем доме?» «Потому что он удобный, и девушка взяла стенд и ушла из вашего дома». Вы успокоились и решили посмотреть телевизор. Когда включили, увидели шоу, в нем вам говорят Каждый знает, как можно сделать шоу интересным. И в кадре американец кричит. «Ноу! No, Ноу! No! Знать надо, как шоу устраивать!» Вы выключили телевизор и услышали, что на улице кто-то кричит. «Иврит! Победит! Этот Ид!» Вы посмотрели на улицу, а там пьяный человек. Вы успокоились и решили полежать. Но через пару минут в вашу дверь открыли животные, которые верили очень, что вели себя хорошо. Вы их аккуратно выгнали из дома, а когда вернулись, вы заметили, что с потолка вода стала течь. Посмотрели на улицу и вспомнили, что живете под ливнем и успокоились. Хотя вас капли с потолка очень раздражали. Когда вы расслабились, и вот с потолка вода перестала течь, вы подумали, наконец-то, спокойствие. Ваше окно в дребезге было разбито. Один осколок вашу руку поцарапал. На улице крик. Инна, вы нас извините. Вы были не Инна. По крайней мере, эти ребята вас не знали. Когда вы присмотрелись, вы поняли, что вам в окно кинули апельсин в кужире. Вы его решили себе ставить, чтобы не испачкать пол в крови. И все остальное вы нашли пластырь и заклеили руку. Апельсин порезали, оставили. Решили потом поесть. На полу были рассыпаны спички. И вы подумали что никому не говорили, что спички закончились. Странно. Пошли на диван. Чайник закричал. Готово? И вы думаете, я не ходила и не включал его. Почему он включился? Вам захотелось сходить в уборную. Но дверь не открывается. Через пару минут вы поняли, что каким-то образом ваш школьный стул, который вам школа подарила, вы домой принесли. Ну как он оказался в уборной? Да еще и дверь закрыл. Когда вы смогли его отодвинуть, вы заметили, что в уборной никого не было. Зачем Кто-то Каким-то образом Специально аккуратно Моим стулом закрыл уборную Когда вы вышли из уборной И пошли В спальню Вы заметили Что на вашей постели Кто-то спит Когда вы раскрыли Вы увидели Что спит Лев на вашем месте. Вы поняли, что лев решил захватить ваш дом. Ведь лев имеет все. Вы убежали из дома. За вами лев. Вы его быстро оббежали и закрыли перед ним дверь. И лев обиделся и ушел. Через пару минут в вашу дверь стучал кто-то. Вы открыли дверь, а там чей-то брат из Бразилии вернулся. Вы пытаетесь ему объяснить, что вы не, вы не братья, но он не понял. Через, через пару минут он понял, что ошибся городом и ушел от вас. Включив радио, вы услышали "А идите вы отсюда, у меня идея». «Какая идея?» закрыть нашу передачу, вы выключили радио, на улице слышно кар, кар, кар, кар, и чья-то машина получила пирог от ворона, и вы успокоились, машина была не ваша, только вы решили отдохнуть, как слышите, что в ваш дом дверь открылась. Когда вы вошли на кухню, вы увидели, что ваш холодильник пустой, а рядом лев. Вы подумали, лев быстро думать умеет, это его фишка, и решили все же пойти отдохнуть. В вашем доме кто-то над входной двери прибил часы с совой, и они как забьют такт, и сова как захухукает. Вы удивились и успокоились. Вы смогли заснуть на диване. Когда проснулись, увидели. С -с сыр. С сыр? Вот вы думаете, вот хотел сыр, получил. И успокоились, пока не поняли, что вы спали на чужом ремне. Вы помнили, ремень не ваш. Убрали, и вам стало легче. На улице гроза началась. А на этом окне уезде деревья приклеены. Когда вы захотели позвонить, сеть в вашем городе была отключена на время грозы. Вы подумали, потом позвоните. Когда отправились на кухню, вы заметили, что картошка, Страны Беларусь закончилась. Вы подумали, потом купите еще. За окном вы на кухне посмотрели. Все в этом взе, там все в бирюзе. Уже ночь наступила. Вы решили отдохнуть от такого дня. Давайте минуту тишины. Теперь давайте постараемся воссоздать прошлый день, который у вас был. Сначала вспомните, вы вошли в свой дом и перед вами президент Символ. Вы уважительно его проводили из своего дома. Дальше. Вы хотели одеть свои вещи. Но вас остановил ученик, который стоял испуганно. Когда вы смирились с этим и захотели помыть руки, вы заметили, что вас об, обворовали магазинный работник ворк. Когда вы вор, вора ворка выгнали, вы заметили. Ее со стендом она понимала из с извинением ушла. Когда вы пошли и включили телевизор, вы увидели шоу и все знающего американца. И его фразу «Ноу» «No» вы выключили телевизор, на улице вы услышали крик «Иврит победит этот Ид». Вы тогда на улице увидели пьяного человека. Через пару минут вашу дверь открыли животные, которые верили очень, что вели себя хорошо. В их аккуратно выгнали из дома. Потом с потолка вода палилась на вас. Очень холодная и неприятная. Потом посмотрели на улицу и вспомнили, что живете под ливнем, и успокоились. Через некоторое время. Ваше окно разбили, и даже посмотрели на свою руку, осколок вас поцарапал. Вы тогда услышали от незнакомых ребят или детей. «Инна, вы нас извините!» Вы хотели апельсин, который разбил ваше окно, но решили потом съесть. На полу вы увидели спички, хотя не говорили о нехватке их. Когда вы дошли до дивана... Вы услышали, что чайник закричал «Готово!» Вы не поняли, ведь не ходили, не включали. Вы тогда пошли в уборную, но из-за стула школьного вы сразу не смогли попасть. Потом вы пошли в спальню, а там был лев, который знал, что все имеет лев. Вы убежали. Успели забежать домой без льва. Когда вы успокоились, в вашу дверь кто-то постучал. Оказался чей-то брат из Бразилии. Вы во всем разобрались и его проводили. Когда дома вы включили радио, вы услышали. «А идите вы отсюда, у меня идея!» И тут перебил человек. «Какая идея, закрыть нашу передачу?» Вы выключили радио, на улице вы услышали «кар», потом увидели, что после «кар» машина пирог от вороны получила. Тогда вы успокоились, вы поняли, что это не ваша машина была и даже не вашего знакомого. Когда вы решили отдохнуть, вы услышали, как в вашем доме дверь открылась, а на кухне лев со своей фишкой думать быстро. Опустошал ваш холодильник. Лев ушел. Когда вы ушли отдохнуть, вы услышали. Такт. Такт. Сова как? За? Хухукала? Вы тогда и сейчас не поняли, откуда у вас эти сова-часы? Тогда вы уснули на диване. Когда проснулись, увидели. Сыр! Сыр! Потом вы убрали чужой ремень, он вам мешал спать. Вы помнили ремень, откуда и как вам достался. Когда вы встали, вы увидели, на этом окне своем, везде деревья приклеены. А когда решили позвонить, вам помешало отключение городских сетей. На кухне вы заметили, что кончилась картошка стороны Беларуси, А за окном вы на кухне увидели в Зе. Там все в бирюзе. Вы тогда решили отдохнуть. И сейчас все это прокрутили в голове. Теперь вы можете выдохнуть. Я сейчас вам дам маленькие пояснения которые помогут вам я вам советую эту историю еще для себя раз прокрутить но если вы чувствуете что все отлично помните вы можете спокойно переходить к практике пока я вам дам пояснение президент символ это present simple ученик который стоял это стадия магазинный вор work она стенд читала Understand. шоу с американцем. No. Звери, которые верили, очень вели хорошо. Very well. Living. Live. Inna. In. Спички. спик, Чайник. готова, Go to. Стул школьный. School. Лев, хев, брат бразильский, бразе, ай иди, айди, кар, К, фишка думать, Финк, такт, сова, соу, сыр, си, ремень, ремемба, наклейки на окне, взе, на клике на окне with, сеть, сити, картошка, кантри, там все в бирюзе, в зе. Теперь вы готовы. При необходимости все еще раз вспомнить. Но если вы все запомнили, вы настоящий победитель. И для вас наш первый ответственный, более погруженный гипноз сработал. И вы готовы. И с теории приступить к практике. Ведь в каждом деле практика нужна. Как срубить первое дерево, вы сначала теоретически изучаете, как это сделать, и потом на практике рубите. В нашем деле все так же, как с деревом. Следующий урок будет практика. Если вы смогли все запомнить, вы герой. И смогли сделать свои первые шаги в изучении английского языка. Каждый, кто настолько далеко заходил в изучение... Все они с редким исключением изучали английский язык на самом высоком уровне владения. Вы можете отпраздновать свои первые шаги. Удачи!